Значит, унастройка ангела происходит в те моменты, когда у вас идет звучание такого писка в голове, да, такой вот звук идет, не знаю, как его описать, такой тонкая нота, такая звенет в голове, это идет сунастройка, то есть ангел пытается настроить все свои ваши волны. Дело в том, что когда повышаются вибрации Земли, то есть тело тоже нужно поднять на другую частоту. Соответственно, и у ангела тоже идет подстройка, да? То есть они быстренько это все формируют, и у них это все получается. То есть связь никогда не прерывается, да, то есть ангел всегда должен вас слышать, чувствовать, то есть он сам, сам настраивается. Да? Поменяли диапазон, волну. Все, он на, на другой диапазон сам подстраивается. То есть я хочу сказать, что у вас не должно быть беспокойства, что вас не услышат. Я часто такое слышал. Ну вот я говорю, а меня ангел не слышит. Так не бывает. Но бывает только, если седьмая чакра поломана. Ну если чакра поломана, то там клиника там уже не вылечит человека. То есть тоже это видно.